А сьогодні я буду говорити з ріелтором в Лісабоні Франсишко про нещодавну заяву прем'єр-міністра Портуалії, в якій він запропонував ряд заходів для стабілізації цін на нерухомість. Ця програма ще не прийнята, наразі вона активно обговорюється і, скоріше за все, буде прийнята з поправками. Але мені хочеться поговорити про те, що пропонує уряд Портуалії з досвідченим ріелтором, щоб зрозуміти – Чи зможе уряд таким чином зробити житло доступнішим? С Францишкою я записывал уже декілька видео. Подивитесь их можно за посиланням в описі. Ми будемо говорити російською, бо Францишко не володіє украинською мовою. Давай мы поговорим о том, о мерах, которые предложил премьер-министр Португалии несколько недель назад для того, чтобы стабилизировать цены на недвижимость. Интересно твое мнение. Первый пункт, который предлагает премьер-министр – «Разрешить использование коммерческой недвижимости как жилой. Офисные помещения могут переделать под жилую недвижимость, а земельные участки, предназначенные для коммерческого использования, разрешат использовать для постройки жилья, например, модульных домов». Как ты думаешь, вот э, переделывание офисов под жилые помещения? Это, это полезно будет, э, но это уже было возможно, кстати. Единственное, что я э, хочу понять э, – не знаю, если они публиковали дополнительные данные об этом, это насколько они сделали быстрее этот процесс, потому что это самое главное, исходя из этой меры, потому что это уже было возможно, но очень долгий процесс, очень не... неудобный процесс. А как это происходит? То есть вот у тебя есть офисное здание, там mm -hmm. где работали люди. После, например, пандемии люди работают по домам. Есть пустое помещение, ты можешь его переделать под жилую недвижимость? У тебя есть, чтобы превращать на, на жилую недвижимость, ты должен соблюдать некоторые технические правила, которые очень простые соблюдать. Зато я сейчас их не знаю наизусть. Но главное всего, это ты должен получить авторизацию. Ты, ты должен менять, в... короче, есть в реестре один документ, который называется «Apropriedade horizontal», горизонтальное имущество. Это говорит о том, как э, целое здание было разделен в своих единицах. То есть определяется, что одна единица коммерческая, другое жилое, и таким образом ты получаешь э, лицензию на пользу. Они не одинаковые лицензия на пользу и э, горизонтальная собственность, но как-то связаны. То есть надо получить э, авторизацию и от всех. Э, не обязательно стопроцентно, но это практически это всех э, соседов на изменение э, пользу этого твоего объекта на другого типа. И в, в твоем кейсе это с офис на, жили, на жилье, а много э, собственников могут возражаться, если есть у тебя возражение не можешь. Если если у тебя люди, которые просто не приду, при, приходят на встречу соседов, это другой вопрос, можешь каким-то образом решить ситуацию. Мне любопытно, я не знаю, если они опубликовали, насколько я знаю, еще не опубликовали, насколько они сделают быстрее или насколько они упрощают процесс. Чтобы и... не собирать Чтобы не было так собрание вот этих жильцов и не получать разрешение от каждого, и да? потому, например. Потому что это первый шаг, но после этого тебе надо подавать процесс в мере, okay. понимаешь? То есть я не знаю, насколько они сделают упрощают процесс. Но но... Можно представить, что ты покупаешь ложу, да? ага. покупаешь коммерческое помещение на первом этаже и просто переделываешь его под квартиру. Много ну. людей, кстати, это делали уже. Так ага. дешевле или нет? Просто не, не в том, что дорого, дорого и дешево. А, а, дешевле с точки зрения инвестиций, да, соответственно. Но дело в том, что эм, сложно получить авторизацию в мире, и в некоторых ситуациях. Ни, и что, никак. они используют э, эту коммерческую недвижимость как жилую, без э, разрешения. Тоже есть. И а... это, можно получить штраф какой-то или нет? Всегда можно, но и, и для того, чтобы получить штраф, штраф надо чтобы люди из мира знали, чтобы такое идет и чтобы кто-то ругался, В принципе, ты в практике почему не можешь жить в магазине? Ничего не мешает тебе, да? Просто ты не можешь включать договор аренды, например. Сейчас был случай, я читал, что в центре Лиссабона на Мартин Муниш в какой-то ложе жило 18 человек, что-то такое. Это люди из Пакистана или Бангладеша, которые просто живут э, в таких условиях, э, много раз встречается. Ну, такой... кто-то мог бы пожаловаться на это? Кто-то мог бы пожаловаться. Скорее всего, кто-то пожаловался, потому что, если никто не пожаловался, мере не обнаруживает. Ты думаешь, что это правильное направление? Э, это хорошо, зависит от того, что значит упрощение процесса. Okay. Я еще не знаю, может быть, это я, кто не читал правильно, но, э, я, скорее всего, думаю, не, не опубликовали, как упрощают. Но это очень хорошо, да. Упростят процесс получения лицензии на новое строительство. Ага, снова говоря, что значит упро упростят? Ну, я так понимаю, это значит следующее: сейчас от момента подачи документов до момента получения этой лицензии проходит там от полутора до двух лет, может быть, три года. Если это можно сделать за три месяца, значит, да, но снова. Люди начнут строить вот уже через три месяца, а не через да. три года. Но я не знаю, какой компромисс они найдут, чтобы все-таки следи следили бы за процесс и сделают упрощение. Я не знаю. Это, это точно не опубликовали. Но если упрощают, окей, это хорошо. Я так понимаю, что и многие у меня спрашивают из знакомых, когда слышат о проблеме на рынке недвижимости в Португалии, почему не строят жилье. ну Почему не построить еще там 20 домов и не покрыть там спрос тысячи покупателей? Почему, почему этого не происходит? Вот ты как отвечаешь на этот вопрос? Это проблема в лицензировании, ты думаешь? Ну окей, так были же застройщики, которые начали этот процесс еще 3 года назад. Почему, ну то есть этот спрос очень высокий уже давно. Последние 10 лет цены на недвижимость растут больше, чем на 10%. Это очень круто. Да, но, но у тебя, как инвестор, ты должен иметь такую структуру, чтобы ты терпел три года только с расходами. 3-4 года угу. или пять иногда. То есть ты покупаешь земельный участок, ты да. начинаешь процесс лицензирования, и ты условно ждешь четыре года или три года. Это, это временный процесс. Кстати, очень много таких не так большие застройщики, они не терпели такие процессы, э, временные процессы. Поэтому это, это сложный такой процесс. Вот. Много... Все равно на рынке очень много денег. То есть если ты понимаешь, что твоя недвижимость будет расти в цене, почему не начать этот процесс Но в 2018? -м? Это хороший вопрос. Я сам не умею ответить на нем. А... Я, я Ну, не ты ответить. понимаешь, что ты покупаешь недвижимость? Ну, я, я просто... Я тоже не могу ответить. Да. Я говорю, окей. Проблема, наверное, в том, что не хотят просто застраивать и строить вот эти многоэтажки. Я думаю, это реально современным проблем, современным вопросом. Люди э, не хотят столько... Нормально. Простые люди, маленькие застройщики, маленькие инвесторы не хотят иметь такие боли в голове. И при этом мере относятся другими образами, когда ты маленьким и когда ты большим. И когда ты знаешь людьми, как людей, когда ты не знаешь людей. То есть это такой очень закрытый процесс. Представь, в законе, в законе написано, что в мире обязана тебе ответить э, на любой запрос урбанистический. В течение какого-то периода, я не знаю, сколько это период, но я думаю, это какие то три месяца. Они обязаны, это написано в законе, их закон, okay? окей? Гарри или подрядчик, который зашёл и сказал, ты обязан не ответить в три месяца. Нет, они сами написали, что обязаны ответить. Да. Я не знаю, если три месяца, окей? Okay? Может быть, это шесть, я не знаю. Но я знаю, что написано, что есть период, на который они обязаны ответить. И год это уже слишком дольше, чем период, который они обязаны. Поэтому они сами нарушают их правила. И они нарушают их правила многими способами. И эм, это просто такой человеческий фактор. Ты знаешь, что происходит на рынке недвижимости в Испании? Или происходило, например? Ну, Испания очень много застраивала потом, в сейчас, конце 2000-х вот, годов. Да, и, и очень много пустых сейчас. Было. Да. было пустых, я не знаю, как сейчас. Ну, то есть э, в 2013-м были города-призраки, просто да, да, пустые, знаешь, да, застр... да. пустые новостройки. Но я думаю, что за эти 10 лет э, рынок переварил это все и, да. ну, там люди купили недвижимость. Просто они купили ее не за 180 тысяч Т2 где-нибудь там 100 километров от Лиссабона, а по 30 тысяч покупали себе квартиру. Но прикинь, ежегод... я все-таки настаиваю в том, что лицензирование очень долгое. И э, смотри следующую ситуацию. Ты купил что-то в 2018. Э, у тебя два года идут на лицензирование, потом третий год на стройку. Ты планировал покупки с некоторыми расходами на материалы и на, или на, на, как сказать, на, на подряд, да. а сейчас они практически два раза, чем в восемнадцатом, практически два раза дороже. То есть маржи, текущие маржи на покупки плюс ремонт подряд, плюс подряд, потом продаж, она небольшая, реально, это где-то 15-20%. процентов, это небольшой марж. И чтобы терпеть целые типа, 3 четыре года, чтобы потом получить пятнадцать-двадцать процентов. То есть ты думаешь, инвесторы вкладывают куда-то в другое? Я думаю, вот да, большие... но, но все-таки это не отвечает на все, это как ты. Я все-таки не, не удов... доволен такой ответ на этот вопрос. Ну, я думаю, просто есть глобальные фонды, которые э, инвестиционные, которые могли бы... Могли да? бы придержать эти там не знаю сколько мы говорим о а там сотнях миллионов долларов да? Да. это небольшие деньги для, для больших них, фондов да. поэтому я говорю, что-то есть которые я не, что я не понимаю а, или и, и ты тоже видишь я не понимаю, я не могу открыть а, но все-таки не знаю Рома okay, эти большие фонды а, им им все-таки они им не нравится инвестировать в, типа в, в средний класс они все-таки инвестируют в курортный класс, в люкс-класс, но здесь, хотя бы здесь. Возможно. Вот, а, а почему не инвестируют в жилую недвижимость? Я думаю, это марш. Я, кстати, вот смотрел видео. У тебя кстати, в сейчас, в Карнашида, Мирофлордж, точнее, много застройщиков сейчас, которые строят с нуля, но все-таки много, относительно много. Ну, относительно много. Тут, это если мало. бы ты был Для в, нас Киеве, много, в Киеве, Да, у вас намного другое ну, я не хочу такого здесь, в Португалии, кстати. Вот, ты, ты знаешь, вот в Каркавелше, если вот посмотреть в ту сторону в сторону Лиссабона там стоят два таких темно-красных дома некрасивых. Да, знаю, очень И знаю. есть рядом зеленый, как в Назаре, например. в Назаре. Вот ну, есть португальская постройка и стоит 16-этажный дом. Просто выбивается из. Это как делали в 18-80-х, в, в 70-х. Вот, вот такого не надо. Ну, то есть нежелательно. С другой стороны, как? Но должен баланс? быть какая-то причина, которая мне тоже непонятна. Okay. Но в итоге могу сказать, что сроки лицензирования э, ужасно долгие, ужасно непредсказуемые, потому что не только долгие, а непредсказуемые, потому что э, вдруг у тебя архитектор, который рассматривает твой процесс, такой ужасный парень, okay? и он не хочет работать, э, и хочет поднять проблемы, поднять препятствия. Просто так. Так, а почему и... его никто не уволит? Тут же работа... Когда... уволит э, э, сложно, государственного работника ⁇ это, да. это ужасно долго и ужасно трудно. Перевести его на другую должность. То же самое. Ты понимаешь, есть много таких фиксированных вещей, которые делают процесс очень непривлекательным. И при этом сама стройка принесет много проблем, и, и, в том числе сейчас с ростом э, материалов. И, и, и, и сила работы. Бизнес все-таки не очень привлекательный для крупных инвестирований. Вот. Может быть, есть еще другой фактор, который непонятен, но все-таки не привлекательный. Но то, что они выделяют это, причем, я так понимаю, вторым пунктом, это говорит о том, что Правительство знает да, о такой проблеме, конечно и знаю, они да. могут что-то делать. То есть они не живут в вакууме, когда мне говорят: а почему нет. не застройщики не заходят? Я говорю, наверное, есть какие-то причины, но это да. очевидно, что если есть да, спрос есть. и нет предложения, надо просто увеличить предложение. Это все понимают, как бы глупых тоже тут, я думаю, нет. Ну да. есть, но их, но не в правительстве, скажем так. Следующий пункт: обеспечить больше объектов жилья для аренды. Для этого правительство планирует первое они гарантируют оплату арендной платы в случае, если арендатор перестает платить через три месяца. К следующим я приду позже. Что ты думаешь про это? это? Это хорошо в практике. Это тоже имеет одно значение. В прошлом году, ну не только в прошлом году, но стала, такая практика стала обычной. Ты знаешь уже, что не можешь выслать арендатора, если он не платит тебя в течение трех месяцев. да? Mm -hmm. Ты это знаешь? Да. Yeah. Окей, okay, то есть... Пример, еще про, проще пример, это если я не плачу первый месяц, плачу второй, плачу треть, третий месяц, собственник вправе меня выслать в процессе судебный. Но я, слава Богу, я здесь говорю, слава Богу, я не знаю, сколько длится судебный процесс выслания жильца, Потому что у меня не было никаких кейсов, но слышу, что не, не, не так быстро проходит. То есть еще найти юриста, а, который возьмется и... этот процесс. Да, это все ужасно. И при этом еще жилец может потом, потому что он плохой человек, ломать твою квартиру. Да. Но это долго, много факторов человек может сказать, чтобы это не оправдать арендаторов. Тем не менее, что стало обычной практикой? Собственники прос, просят э, минимум, как минимум три аренды на вас, чтобы покрывать эти три месяца. Но стал, стало обычно тоже попросить шесть месяцев да. или год даже. Но год это реже. Но в шесть месяцев или год или четыре, пять месяцев. Не знаю, это было свободно. В, в конце прошлого года э, правительство приняло мерю о том, что э, собственник, собственник не может, просить. может просить более трех. Авансных. Двух или трех? Это двух месяц плюс залог, то есть да, трех авансных да, плат. Да. С одной стороны, да. это понятно, потому что просить шесть месяцев или год, это как-то странно и страшно. Да. С другой стороны, как ты будешь, обез... будешь э, обез... обезопасить твою, твою квартиру, если <с> ты можешь только просить три месяца. Окей. То, то есть... есть правительство понимает эту проблему и, соответственно, да. они говорят, окей, если вам арендатор не будет платить, мы включимся и будем платить. Да. А мы это разберемся само... уже с арендатором сами, через финансош или как? Да? Это через судебный процесс. Да, но ну это уже будет проблема государства, правильно? На, на, ну, на, ну, то есть и... так они говорят? Так они говорят, но они говорят на три месяца. То есть... Не, после трех месяцев. То есть если человек не платит три месяца, я так понимаю. Э... Но они только гарантируют эти три месяца. А, следующий. Пример. Насколько я понял из меры. А, окей. Okay. А, То того, есть что... они не будут тебе всю жизнь платить? Нет, они не будут, и, и, допустим. Тот случай в том, что он не платит три месяца, потом судебный процесс длится еще три месяца. Я этого уже неплохо. То есть в итоге у тебя есть шесть аренды, которые ты потратил, да. плюс сам время с бо... Бо... болями в голове, плюс еще разрушение, которое жилец вызвал в твоей квартире. Они компенсируют тебя за три месяца. Это лучше, чем мы да, да. это, это что не сказать, решает проблему. Это да? никак не решает проблемы, но это, это уже в, в направлении того, чтобы... Э, э, слушай, нам надо думать всегда с обеих сторон. Да? Да. С той стороны арендатора и со стороны собственника. Много собственников не арендуют, потому что они боятся арендовать. Да. Арендаторы только смотрят на их собственную ситуацию и, и не, дум, не спрашивают себя, почему собственники не хотят сдавать да, их квартиры. Да, да, да. Есть причина. Собственники не глупы. Да. Они хотят сохранить их инвестицию, да? Да. Они не не арендуют, потому что среда не очень положительная для арендования. Поэтому приняли наконец-то эту меру, и это может быть упрощает ситуацию. Окей, да? okay. это немножечко защищает права э, арендодателей, собственников. Да. Следующий пункт. Э в структуре вот этих э, э, работы с арендой, правительство будет арендовать жилую недвижимость для сдачи в субаренду. То есть, я так понимаю, что если собственник боится сдавать непосредственно арендаторам, ну, людям, например, украинцам, там, не знаю, другим. Им боятся еще больше арендовать государство. Ну, государство верит, что нет. Государство как и говорит. Государство говорит, окей, ты боишься сдавать непосредственно людям. Любой нормальный человек-инвестор боится еще хуже. Почему? Недаваться. Государство всегда надежно, а оно говорит, окей, я буду тебе платить. Государство всегда заплатит. Да. Это как облигации, разве не? Да, они всегда тебе платят, но одновременно у них будет полный контроль всего. И вдруг у тебя останется там субарендатор, который портит твою квартиру, да. и все. И у тебя не будет квартира, потом не остаётся квартира. Ну, я так понимаю, государство как-то эти риски будут прикрывать. Они не, не будут ремонтировать твою квартиру? Предполагаю я, если вдруг в, в мере... Потому что это все, понимаешь, эти меры, они сейчас пока все общие, да? да? Они не публиковали, как будет действовать да. их процессы. Но, скорее всего, судя по бывшим про программам, они арендуют, чтобы у тебя был такой стабильный поток, без всяких проблем, без проблем. и такое. Но все, все же у тебя есть квартира. Я практически уверен, что государство не будет... Э... Эм, ухаживать за квартирой. Это мой, мой взгляд, окей, но может быть я э, э, ошибаюсь. Это зависит, все это как-то рано э, принять выводы, потому что они не публиковали, как будет все в практике. Ну да, ну. Они, а сейчас эти все предложения на публичном обсуждении. 16 вот. марта они будут приняты или приняты частично или не приняты. Да. В общем, да. и после этого, наверное, через год-два соберется уже какая-то практическая да. база, как это да. работает. Да. Понятно, что мы не будем ждать год, но... мы поговорим о том, как мыслит э, португальское да. правительство для того, чтобы, с одной стороны, для людей сделать жилье более доступным, а с другой стороны, э, прикрыть риски для инвесторов, чтобы люди не боялись инвестировать в жилье для сдачи в аренду. Я просто комментар... комментатор, но я вижу это как хорошо, потому что ранее они только, типа, инвесторы все плохие, все делают спекуляцию, рынок ужасный, нам надо регулировать рынок, чтобы защищать всех бедных, которые не могут купить, и всех бедных, которые э, только обязаны арендовать. А вот сейчас они наконец-то понимали, что люди не арендуют не потому, что они не защищены, а потому, что они слишком защищены. Это, это уже хорошо. Ты, наверное, слышал, что там представители некоторых суперлевых партий, они предлагали прям административно заставить тех, кто не хочет сдавать, сдавать. Это, это то, то, та точка зрения, которую я объяснил сейчас только что сначала. То есть они, все люди в государстве, не думали, что ты как собственник плохой парень, потому что у тебя деньги, у тебя инвес, инвестиции, ты плохой. Все и поэтому остальные неплохие, надо их защищать. И, конечно, в мире никакого не существует. Есть две стороны, надо обрадовать хотя бы найти среднюю линию, да? И эти миры хотя бы об этом думают, но эти крайние левые, они все-таки думают, нет, инвесторы плохие, все, нам надо продолжать по нашей форме обычной. Это было вот. в 1917 году в, да. э в царской России. Вот, да. да. Потом все поняли, что это не работает. Ну. Не все, видимо. Да, не все. Предоставление налоговых льгот для стимулирования рынка аренды, отмена EMT для тех, кто хочет купить помещение для сдачи в аренду, уменьшить ндс для ндс это ива для строительства недвижимости для сдачи в аренду, уменьшение или отмена ставок РС, например, 25% вместо 28 или 15, если контракт на 5-10 лет. Все хорошо. Это... Все круто, налоговые льготы для тех, кто хочет инвестировать. Снова говоря, этого. надо понять, как на практике будет. Потому что они иногда публикуют налоговые льготы, но для того, чтобы получить доступ к ним, тебе надо доказать та или тот, и получить <свят> одобрение в мере, которое длится на год, и на и платить ставки в мере, чтобы они рассмотрели твой процесс. И потом в итоге у тебя ничего нет. Но э в целом, э смотри, вот давай поговорим. Понимаешь, о... как я... То да. есть все зависит от бюрократии, от бюрократии, которую в итоге они установят. Да, да. Ну, я понимаю, вот, например, если говорить про ИМТ, э, для тех, кто хочет купить недвижимость, чтобы сдать, ну это, это, наверное, легко можно проверить. Не обязательно, потому что пока у тебя есть два режима на, на оплату ИМТ. Я говорю про квартиру или, или виллу, окей? Okay? Да, да. У тебя есть покупка на, первонач... на собственное жилье и покупка на вторичное жилье. Uh -huh. Все. Не существует режим покупку на аренду. Ну да, просто внести третий режим и все. И когда ты делаешь... Но сделают ли они это или нет, ну да, зависит. Да. То есть поэтому я говорю, надо но смотреть. EMT, но EMT это много, то есть мы Очень с тобой много. в предыдущем видео говорили, что Очень если много. квартира на 200 тысяч евро, то это около, сколько ты говорил, 8, 8 тысяч. Ну может да. там это есть много. калькулятор, да. можно посчитать четко, но условно. Если ты покупаешь недвижимость для того, чтобы сдать ее в аренду, ты можешь сэкономить 8 тысяч. Это очень хорошо, но зависит от режима, который они да, стоят. Да. Что касается уменьшения ставок по ИРС, ну, до этого всегда была ставка 20%, ну, ориентировались на 20%. Ну, это, например, ERS это понятно. Это, это все четко просто. понятно. Да. Это просто, сниз... если ты декларируешь как если... личный человек аренды ну, отдельно от да. твоего обычного дохода, Вместо 28 ты платишь 25. Все. Да. Это просто. Ну, то есть это в просто... декларации у тебя есть строчка, доход полученный от сдачи в аренду недвижимости. Ты пишешь там тысячи и, соответственно, к ней применяется ставка или 25, да. или 25. Но 8, они здесь 10... забывают тоже важный момент. Из юрлиц, из собственных лиц, кто то думаешь имеет более недвижимость? Юрлиц. Вот. А где льгот для юрлиц? Кстати, это моя история. У меня вот. квартира на юрлице. Я купил вот. на юрлицо поэтому специально, я спрошу... чтобы не платить 20 вот. Ну, не только поэтому, но да. это один из момент... Поэтому мой вопрос. Они сделали такой льгот на 3% для э, э, собственных лиц, да? А где льгот для юрлиц? Ну, это как обычно. Юрлица. Богатые, инвесторы, ужасные они, парень. Они, они да. оптимизируют свою налоговую базу. Они, да. они выкрутятся. Да, но поэтому я говорю: это, эта мера это типа отра отражение на ярез из 28 до 25. Я так понимаю, что это работает. Это не может работать вот так: вот: типа раз и все. Это там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть. -чуть, там чуть, -чуть там да? И в целом рынок становится более привлекательным. Они попробуют, они пробуют, смотрят, что могут трогать и не трогать. Да, просто вот. я так понимаю, что эта проблема сейчас по всему миру. Ну, то есть в Канаде, например, ты знаешь, что в Канаде запретили на два года покупать жилую недвижимость иностранцами, ну, как меру для того, чтобы стабилизировать цены на недвижимость. Понятно. То да. есть да. вот эти запретительные меры, они сейчас э, расходятся по всему миру. Да. И я так понимаю, что проблема новая, ну, плюс-минус новая. Я откуда она? Это мне любопытно. Это люди стали жить лучше и хотят свой собственный дом? Или... Я не понимаю. Понимаешь? Пробле... Я, я, я думаю, это так. Я думаю, нет. Проблема, знаешь, почему возникла? Потому что если сравнить... Э, я смотрел видео э, по этому поводу, где эксперты обсуждают ситуацию с рынком недвижимости в Америке. Там же тоже очень э, сильно растут цены и жилье недоступно для людей. Так же, как и здесь в Португалии. Для простых американцев оно становится недоступным. И человек говорит просто, количество нового жилья, которое строилось там в 60-х, 70 -х, это было в несколько раз больше, чем вот э, количество нового жилья, которое строится в десятых или в двухтысячных десятых. Просто строили больше. С другой стороны, у людей больше денег появилось. Люди да. стали, люди хотят иметь собственное жилье. Я mm. думаю, здесь тоже играет роль финансовый фактор. Плюс есть, я думаю, что есть в мире локации более привлекательные и менее привлекательные. Почему люди приезжают сейчас, в... почему украинцы едут в Португалию? В первую очередь, потому что они хотят уехать подальше от России. Почему, почему например, на Мадейре и на Азорах спрос на покупку недвижимости среди иностранцев наибольший. Там Это виза, на, на Мадейре 50%. Золотая виза. Ты думаешь только золотая виза? Не только, но... Я не думаю. Так же. Так я же. Не... Ну, какая-то часть. Большая. Тоже небольшая. На Мадене, ну, думаю, да. 50% покупателей на Мадене хотят э, это иностранцы. Да. Ну, это уже было как-то, но э, я думаю, это произошло именно из-за золотой визы с прошлого. Потому что, э, но ну, мы уже меняем тему. Э, мы были на... Ладно, погнали дальше, мы Вернемся вот к раз, этому. кстати, мы да. по, по, по золотой визе поговорим, вот они, а, э, окей, правительство предлагает золотой. отменить золотую визу. Окей, это будет иметь большой фактор в, на модели, например, в Лиссабоне это уже не будет иметь... В Лиссабоне отменили на жилье. возможность покупки жилой недвижимости для золотой визы еще год назад или полтора года. Э, э, да, это было в двадцать году, в двадцать втором, в начале. Да, а, с 22 -го года. С -го. То есть вот весь 22 мы прожили без да. этого. И как ты видел, цены не снизились. Цены не снизились, они Никак. только выросли. Да, поэтому я, я Но думаю... Но не так, как на Мадере. На Мадере на, Маде на 26% а, выросли Потому что все, -го которые хотели купить жилье для, для золотой визы, все пошли на Мадере. Я не понимаю. Это... Вот ты представляешь, ты живешь, например, в Киеве. Или ты живешь, не знаю, в Торонто. Ага. Ты хочешь золотую визу. Золотая виза, это значит паспорт. Mm -hmm. Ты хочешь европейский так. паспорт? Ты хочешь инвестировать э, в дом на Мадере 500 тысяч евро? Ты, ну, ты, был, ты же был на Мадере. Да, на ну, Мадея... это, это классный остров, но это да. остров. Виды золотой визы есть следующее. есть э, на коммерческое помещение, я думаю, этого не стало популярно никак. Есть меркан, который очень популярен, как ты знаешь. Он и... мегапопулярен. Мега, и это хорошо, и это потому что они играют в такой фактор. Простой, самая простая возможность – купить паспорт, будем так сказать. И потом есть некоторые там сям, такие туристические резиденции, которые построили э, в Лиссабоне. Ты можешь э, определить назначение э, недвижимость на жилье, на, на коммерческое, на офисы, э, на так далее, так далее. И один из этих получается на туристические резиденции. Туристические резиденции – это типа квартира, то есть, внутри то, что ты покупаешь единицу, это квартира в практике. Но потом есть еще плюс некоторые технические правила, в том числе большой лобби, некоторые общие доступы. Я не знаю сейчас какие они, но есть дополнительные общие правила, которые тебе надо соблюдать, а не в квартирах, в зданиях. Но, тем не менее, по факту это практически жилье. Поэтому это стало очень популярным продуктом в прошлом году и очень много... Как, как объект для, для как, получения золотой визы? Для объект для получения золотой визы в прошлом году. Но их очень мало, потому что в лицензировании либо они уже так и сделали рано, ранее, либо менять сложно как-то. Но если ты хочешь купить жилье, собственный да, дом, да. виллу, и ты как, будем так сказать, богатый человек, который хочет получить э, паспорт, ты все-таки хочешь получить ну, дом для отпуска, да? Ты не хочешь купить квартиру в Лиссабоне и, и, и, ну, Ты уже не купишь ее, Ты, и... ты учишь, уже не купишь. Ты можешь купить ее в Эворе, например. Да, но Эвера как... Это не привлекательно просто. Ну, это... для меня Мадера привлекательна. Ну вот, но Мадера... Ну, то, то есть как, она привлекательна, если ты жив... тебя... хочешь жить Ты там. как турист. То, что случаешь о Португалии, как турист. Ты слышишь, что это сразу со солнцем. Отличная погода, без, без снега, без без отрицательных температур, ты здесь живешь уже, ты хочешь какой-то доступ к, к городам, но ты, ты живешь, ты резидент в Португалии. А если ты не резидент, ты хочешь, типа, курортное место. Блин, Мадейра великолепная, у тебя, кстати, еще вода холодная, но не так холодно, как, как здесь, ну, на океан, Атлантике. У тебя погода еще лучше, чем Лиссабон. У нас, кстати, есть риэлторная модель, да. или можете к ней обращаться да. и покупать недвижимость. Но Я оправдаю в том, что, конечно, это не только золотая виза, потому что все-таки это уже было как, каким-то образом популярно для, как курортный пункт. Да, но... Но, смотри, в целом, если говорить про жилую недвижимость, вот мы сейчас говорим про меры, которые должны стабилизировать цены на жилую недвижимость. Но... Золотая виза, извини, пожалуйста, за 10 лет своего существования выдали меньше 12 тысяч золотых виз. То есть 1200 золотых виз в среднем в год. И это покупка недвижимости за 500 тысяч евро или больше. Вот да? 500 тысяч евро. В некоторых случаях это может быть и 280 тысяч евро, как в инвестициях в Меркан. То есть 1200 покупателей, которые получили золотую визу в год. В прошлом году было сделано 168 тысяч сделок по купли продажи в Португалии. И средний чек был больше 200 тысяч евро. Ну, то есть есть общий объем сделок. Золотая виза, ты можешь за 280 купить золотую визу через Меркан или за 200 тысяч. Ну, вот простые люди покупают за 200 тысяч квартиры в среднем. 1200 этих покупателей золотой визы и остальные 167 тысяч. Людей, которые без золотой визы покупали. Да, ну, какое это влияние имеет? Я, на самом деле, думаю, что влияние небольшое тоже. Я согласен, я никогда... Помнишь, мы записали видео, это было в двадцать первом, насколько я понимаю. Угу. И ты тогда спросил, что я думал про, как будет насчет ограничения по золотой визе. Ты, ты... Нет, ты, но, думаю, люди вокруг тебя тогда думали, что это было иметь отражение в ценах. Я тебе сказал сразу, что не было иметь, не будет. Ну но на мой взгляд золотая виза имеет одну роль, но здесь риэлторы ри из ри Мадрида, наверное, они точнее могут объяснить, чем я. Я думаю, золотые визы имеют роль как рычаг. То есть у тебя сначала, допустим, твой рынок застыл, у тебя ничего нет, продаются дома по привычке португальцам за 350 тысяч, и поэтому если продаются португальцам, то и продаются англичанам или немецким или такой. А вдруг Придет программа, которая говорит, нет, чтобы ты вошел в программе, тебе надо купить за 500 тысяч. А люди, которые войдут в золотую визу, они не очень думают о, о качестве объекта. Не думают, некоторые из них думают точно, но большинство из них а, типа, а там объект за 500, окей, пфф, окей, хорошо, я покупаю. А он на самом деле стоил 350 он назад. Он стоил 350, а, то, то есть стоит как крючок. А вдруг ты продаешь один человек, типа первенец, Продает за 500 тысяч, а остальные рядом типа, блин, этот человек а так продал. Так можно было, да? А так можно будет, блин, то мы все так делаем и все так делают и просто потом никто не возвращается обратно. Ага. Но это психологический такой фактор, это такой, ты слышишь, ты читай, можешь читать об этом типа на на bull market и на или да, да. на bear market. Когда начинается bear market, крупные банки они всегда объявляют, что а, все очень хорошие, доли покупай, покупай, и они все потом продают, все Бедные люди, которые инвестировали этом, потом остаются с, с, с, с, без с, ничего. Бедные остаются. Да. Да. Кстати, вот. я просто думал, это никак не влияет. Но да. если думать вот так, как ты сейчас объяснил, то скорее всего это... Но отменить влияние. не имеет отражения. Потому что цены не вернутся к, к предыдущим. Не, ну может они не вернутся, но они не будут расти. Э, да, может быть, да. Но... но тут понимаешь, я думаю, знаешь как. Когда человек покупает на золотую визу вот этот объект за 500 тысяч или за миллион, например, он делает ремонтом, то есть он нанимает людей, которые делают ремонт. Скорее всего, если он хочет использовать этот дом как дом для отпуска, он нанимает садовника, который смотрит за этим, кто-то убирает. Потом, когда он приезжает, он хочет пойти в дорогой ресторан. Он готов платить за ужин в два раза больше, чем в среднестатистическом ресторане. Он хочет, чтобы была дорогая машина для аренды. То есть он подтягивает э, сферу сервиса вот в том месте, где он живет. И, соответственно, когда ты такого человека не привлекаешь в свой регион, ну нет такого влияния. У этого садовника нет работы. Ну, Может быть есть, но, но не у такого да, да. клиента, который готов платить, например, там, больше. Ну, это, это отличный вопрос будет к, к риэлторам Мадейра, потому что они… Э... Не, ну это к тебе тоже вопрос может быть, потому что ты год назад э, э, лишился этой возможности, этой, ну, а, перестали но, продавать. Да, но, но, как я сказал, э, э, я думаю, лишиться зло, э, от, отмена золотой визы не будет иметь никакой фактор. Но понимание начала открытия золотой визы – это имело огромный фактор на повышение. Это моя, моя теория. Я могу быть неправильно, но если ты спрашиваешь этих, этих риэлторов на Мадель, они скажут, либо что могут они тебе сказать, а мы не выявляем никакой э, импакт, никакое, э, влияние. влияние от золотой визы, потому что цены уже были в тенденции роста. Или они скажут, да, вдруг они вот пум! точно когда была золотая виза. Потому что понимаем, в Лиссабоне золотые визы открылись в 2014 и э, то есть они слегка а, укрепились на рынке, это не было, типа, сразу как на мадере, потому что на мадере уже было золотые визы, но это была возможность. А вдруг стала единственной возможность, практически да. единственной, чтобы получить не единственной, соответственно, но стала самой привлекательной. Вдруг... Сначала было, типа, вторично. если покупаешь на мадере, можешь получить визу, но практически все купили в Кашкай, в Лиссабоне, даже в Порту. А сейчас самое лучшее место для получения золотой визы это там, поэтому, скорее всего, это имело большое, большое, okay. большое влияние, но это лучше узнать у них. Ну посмотрим, посмотрим через год-два-три, как это повлияет на цену. Ну, ну мы, наверное, да. прямой зависимости не увидим, но... Да. Посмотрим. Следующий пункт ⁇ это запрет на выдачу новых лицензий на краткосрочную аренду для туристов. Первых. О, это большой... И, и более большое того, решение. пересмотр всех существующих в 2030 году, через 7 лет. То есть это те, что ложементы Это строгое решение. Ну вот, я сейчас а. прочитал статью о том, что 40% всех дурмидаш, мест, где туристы останавливались, это были вот эти представители Airbnb. Да? и ну, частных лиц, которые сдают свою недвижимость для туристов. И эта мера э, очень строга. Э, что я могу сказать? Я могу сказать, чтобы не быть э, теннициозным. Э, я могу сказать следующее. Если Airbnb популярен, значит, Airbnb нужен. То есть, ввиду, эти краткосрочные аренды нужно хотя бы для развития э, туризма в городе. Если не хочется делать город так туристическим, окей, okay, это меря которая, которая принимается. Но, видимо, если 40%, и фактически это очень много, берут Airbnb, значит, что стоит, чтобы существовал Airbnb. Я не вижу, почему не продолжит разрешать Airbnb. Они стро... Например, застройщики, которые инвестируют в Португалию, в Лиссабоне, точнее. Они инвестируют э, в, в, в зданиях новых, делают проекты э, и конвертируют либо в жилье, либо в офисах, либо в отеле. Если это делают, сразу отели становятся еще выгоднее, чем были, было делать в резиденции. Очень многие из них будут делать еще более отели. Понимаешь, в чем вопрос? Поэтому если отражается положительность в начале, когда вдруг не будут квартиры для Airbnb то потом все застройщики построят еще более отелей, которые вдруг, вдруг сокращают количество жилья. Я думаю, что сейчас в Лиссабоне, не во, всех регион, не во всех районах Лиссабона разрешают получить эту лицензию. Правда? Ну, не разрешают вообще. вообще они прекратили. Они прекратили. был какой-то процесс рассмотрения, который начался в 2020 году. Втором, я думаю. Я думаю, начался в втором. Может быть, в конце 21 уже начали э, такой процесс рассмотрения. Они не дали новые лицензии. Я думаю, это в втором, Они не дали никакие новые лицензии. И видимо, сейчас прекратили дать новые лицензии. Вот. Ну, если собольно, ты не можешь купить недвижимость для того, чтобы сдавать ее на Airbnb. Mm -hmm. Судя по по по этому пункту, не можешь. И, ну... Ты не сможешь в будущем, если примут этот да, закон. Да. И потом стоит понять, что такое пересмотрение. Да, через 7 лет. В 30 -30. Что это значит? То есть, если ты купил недвижимость, сдаешь ее в аренду, и через 7 лет у тебя могут, могут да. не продлить эту лицензию, и все. И, и, или продавать Зависит от того, что они решат. Да. Ну и вот такие меры, как ты думаешь, как они влияют на ожидания инвесторов? То есть смотри, я как инвестор смотрю, что при, правительство предлагает. Ну типа отменить то, отменить все, сделать это, сделать Но третье. Если... если я понимаю, что я через 10 лет продам эту квартиру в два раза дешевле, потому что люди не смогут ее использовать как туристическое жилье, то может нет смысла сюда вкладывать, а поехать да. э, или купить добрые американские акции. Да, правительство уже давно хочет, чтобы инвесторы сфокусировались на долгосрочной аренде. Это, это понятно уже давно. Но много инвесторов просто не хотят, хотят свободу туристических аренд э, или э, хотят не, ну, не быть так привязаны к правилам долгосрочных аренд. Потом посмотрим, что будет. Это, это Конечно, это очень строгая, строгая мера. Э, в ценах недвижимости, на мой взгляд, не появляет никак. Э, это повлияет на, может повлиять на Количество доступных э, квартир для аренды, долгосрочной аренды. повлияет ли или нет, тоже не уверен. Прикинь, это все стало очень популярно, но до того, как Airbnb был, было популярным, португальцы вообще не хотели жить в историческом центре города. Ну, ну, да. Или городов даже. поэтому это, это... Ну, Исторический центр это одно, но сейчас и на Бенфике там куча. А, но куча, ну куча, типа незначительная куча. Ну окей, Вянь. все равно. Большинство Airbnb это все-таки в историческом центре, где португальцы не хотят жить. И прикинь, если ты, ты поставишь на аренду квартиры в центре города, у тебя иностранцы практически все приходят. Это политическая мера. И может быть в защите да. отелей. Это я сказал, может быть неправильно должен был сказать в эфире. Но окей. Если ты понял, ты что думаешь, что Мэриот и Хилтон лоббируют тут свои? Может быть, есть я... такая часть. Может ну, быть. Я думаю, они не сидят зря, потому что они не были бы Мэриотт и Хилтон, если бы сидели и ждали, пока да. мир поменяется. Но эту они сторону. празднуют это решение. Может быть уверен, все группы отелей, для них это огромное, великолепное решение. Для них 40% вдруг... Прикинь, да. куда, куда остановятся туристы? По и поедут в Хилтон. Да. Ну это, это может быть не фактор, окей, okay? но я думаю, играет фактор, я, я знал. Или этот рынок уйдет в черную, просто в черную. Это тоже в черную. Просто чёрную. как Uber работал до того, как его здесь легализировали. Да, но в черную. Ты через Airbnb можешь арендовать жилье, просто но всё... собственник не будет платить налоги Все, что остается в черную, никогда не будет, не будет иметь значительное влияние на рынке, понимаешь? Совершенно. Поэтому... Двигаемся дальше. Да. Контроль стоимости долгосрочной аренды в новых контрактах. Собственники недвижимости не смогут заключать новые контракты аренды с ценой выше определенного уровня. Ты понимаешь, о чем это? Понятно, да. Это тоже, также надо понять, как они в практике применяют Давай это. Давай расскажем, но... как это будет работать. Ну, я, я понял, а, ты хочешь, чтобы... Да, ну, чтобы люди поняли. То есть смотри, я сдаю свою квартиру. Вот у меня есть квартира, я ее сдаю за 600 евро. Если приходит новый э, этот арендатор уезжает ну не знаю купил себе квартиру переехал я привлекаю нового арендатора и я ему не могу сдать эту квартиру за 800 евро потому что у меня прошлый, прошлый контракт был на 600 я могу только на там 600 плюс какие-то там проценты например на 650 не больше Прав? Правильно? Да, правильно. Они говорят, что это 2%, насколько я помню. Два, ну, 2% в этом году, потому что инфляция... два не, 2% они тоже сказали. Ты не можешь подняться из какой-то средней сред, сред, э, суммы, не да. можешь поднять цену более 2%, я думаю было. Ну, неважно. 2, 2% в год, да. Ну, окей. Okay. Или 2% в год, когда. может да. быть. Не, не помню. Извини, это, это я, кто не помню да. точно. Ну, например, Но... ты заключил контракт в 2018, да. новый контракт в 2022, четыре года, ты можешь поднять на 8% вот эту стоимость старую. То есть, если у тебя было 600. Это так? Ну, я так понимаю, так это так. тоже понял, да. Окей. Okay. То есть, если у тебя было 600, значит, ты 600 плюс 8%, ну, грубо говоря, там 650 и не больше, ты не можешь 800, хотя рынок, рынок уже 800. Да. Я понимаю меру, но сложно, это тоже другое препятствие с инвестором, снова Да, говоря. то есть с одной стороны, они там закрывают риски инвестора, типа, если он тебе платить не будет, мы подключимся, а с другой стороны, ты не можешь повысить. И окей, ты купил квартиру, и через пять лет ты не можешь ее сдать по рыночной цене, потому что у тебя административный вот Да, такой... я как инвестор, я виноват в том, что рынок поднялся в ценах. Я виноват? Нет, у меня есть квартира, не знаю, у меня есть квартира 20 лет. Да. Я не хочу эм, просто стать богатым из, с этой квартиры, но я тоже не хочу типа арендовать бесплатно. Почему? Я должен страдать о том, что инфляция 20%, я прикинь, okay? да. Я не знаю. Ну были. окей, 8%, но, неважно, 20% 8. это за 3 года, вот за 4 да. года будет 20. Я не виноват, что, я как инвестор не виноват, что рынок вырос. Да. Я просто хочу продолжать работать по рынке, да. да. Вот это я как инвестор, то есть я говорю я, человек как инвестор все складывает вместе и для него это не хорошая новость, ну но что сказать, что делать. Ну человек может не знать об этом кстати, вот если человек с условного житомира а? захочет купить тут Т2, чтобы сдавать и там да. видит как растет цена и все такое, он может об этом не знать купить, а через два года понять, что он не может поднять цены. Да. Дальше мера, ну это уже такие интересные меры. Очень супер специфический отмена налога на прирост капитала в случае продажи недвижимости для погашения кредита. Я, э, я эту меру читал, эм, я не помню, не понял, как. Майшвале, ты не платишь ну, налог да, но... на Майшвале, если ты хочешь погасить кредит. Ну это уже было. Э, Когда? -то? Ты есть, то есть, если ты, ты, у тебя, допустим, ты, про, покупай, поэтому, ты купил я не квартиру понимаю. в 2018 году ага. э, в кредит. <ган> за 100 тысяч. Сейчас ты ее продаешь за 170 тысяч. Да. 70 тысяч получается прирост капитала. Ты да? должен с него заплатить на налог. Да, но погашение. Но, да. А, окей, okay, может быть... Но да. если ты продаешь ее, чтобы погасить кредит... Но тут, э... тут важные нюансы, потому что это уже было. Ты купил за 100. У тебя кредит 80. Okay? Yeah. Ты продаешь сейчас 170 тысяч. Ты уменьшаешь, у тебя прибыль, да. Но, да, но прибыль покрывает погашение кредита. И я реально эту меру должен проверить. Следующая мера. Банки должны предложить условия по ипотеке с фиксированной ставкой. Ну, я так понимаю, эта мера связана не столько с рынком недвижимости, а, а с текущей ситуацией по платежам у населения, у которых ипотека с плавающей ставкой. Это так и думаю, да. Ну, то есть мы долго это обсуждать не будем. Я быстро скажу, что... В связи с повышением ставки Центробанком, во многих случаях у людей условия по кредиту с плавающей ставкой выросли платежи. Раньше ты платил, например, там 500 евро, сейчас тебе надо платить 800 евро. Зарплата та же или чуть-чуть изменилась, ты можешь не иметь возможности платить такую сумму. Соответственно, правительство обязал, обязывает или хочет обязать банки, чтобы они предлагали с фиксированной ставкой условия. Потому что, я так понял, не все банки предлагали такие условия. Плавающая ставка была всегда привлекательной с точки зрения платежа. То есть ты можешь зафиксировать на там, 30 лет, но у тебя платеж будет изначально на 100 евро больше, чем с плавающей ставкой. Понятно, люди выбирали с плавающей ставкой. Это еще один момент для Это... того, чтобы переосмыслить, что такое плавающая и что такое фиксированная ставка. И не только так. Это надо понять, как, что будет в практике. Потому что ты, как государство, можешь оставить банком э рассматривать фиксированные ставки. Окей, okay, что это сделает? Если процесс финансово говоря не, не годен для фиксированной ставки, тогда банк просто перестанет представлять процессы, которые только важны, возможно с плавающим ставком. Ты имеешь в виду, что... То, понимаешь? Вот как раз с этим платежом. То есть если у тебя зарплата и ташдыш форсу, вот это, да, да. Э -э сумма платежа по отношению к доходу семьи, да. она позволяет взять... Кредит только с плавающей ставкой, потому что там платеж меньше. Да. Значит, просто человеку не будут давать кредит. Да. Окей, может ну, быть... Так и так... думаю, окей. Okay? Да. Если человек только может получить плавающую, зачем банк тогда предлагать э, фиксирование? Он, предлагает, он предложит обе. Да? да, он может обе, но И... у человека должен быть выбор. Но у человека нет возможности okay. в, в, по, по, как сказать, по мерам банка, банка получить, платить фиксированные ставки. Тогда он может взять плавающую, понимая риск того, что через год, два, три. Нет, не, просто может не понять. может. Допустим, тебя, ты получаешь 800 в месяц. Да? Да. А, это, okay. получаешь да. 800 в месяц. На плавающую ставку платишь 300 да. в месяц, а на фиксированную, которую банк рассматривает да, да. для тебя, ты платишь 500. Да. То есть по внутренним индексам банка, ты платишь 500 уже не хорошим да. кандидатом для получения кредита в этом банке. Да. Поэтому ты как человек не, не будешь оформлять кредит в этом банке. Okay. у тебя был вывод. Да. Точно так же ты можешь покупать квартиру не, э, в том, что у тебя нет выбора, у тебя только был выбор в плавающий. а если государство заставляет банк э, одобрить обе, и чтобы у тебя был выбор, ты либо получаешь нет, либо получаешь да, не знаю, если я объясняю. Себя. Да, ты, я понимаю ты, о, есть, о чем. Ты только... Да, тв... но банк говорит, типа, мы тебе можем дать только с плавающей, потому что сфиксированы, на эту квартиру мы тебе дать не можем, но ты можешь найти дешевле квартиру, и тогда мы тебе... Либо дадим так, дом... это вот. как они поступали сейчас, потому что фиксированные ставки были. Ну в, не во постоянно. всех банках. Я думаю, были во всех. Ну если раз просишь, они, раз они такую меру предлагают. Но, ну так я, я мне надо понять, как это будет в практике. Потому что они так и говорят, если заставлять у банка иметь такое предложение, но все-таки банк даст самые лучшие плавающую не или только добрые. Смотри, плавающую. я прихожу в банк, вот я конкретно ага. я был в банке, я говорю, мне надо вот там 80 тысяч э, кредита на ипотеку. С фиксированной ставкой. Почему? Потому что это для меня бизнес-проект. Понимаешь? Я это рассматриваю да. как, как бизнес-проект. Если я по фиксированной ставке буду платить 3,5% в год, а получать 6 процентов в год значит 2,5% это мой доход. Окей. Я не хочу брать сейчас под, например, 2,5%, но плавающее с риском того, что через три года, инфляция будет высокая, банки поднимут э, ставки. Да, опять... Это точно, я не об этом, я об том, что я, я, это э, лексика просто. Что значит, они обязаны иметь, предлагать фиксированные ставки? Это в том. Иметь предложение, просто иметь... есть банки, у вот. которых нет такого предложения. Ты приходишь а, okay. в свой банк, вот я обслуживаю БП. я прихожу, говорю, я хочу ипотеку, они говорят, вот тебе предложение. Я говорю, это, это же с плавающей ставкой. Они говорят, да. Я говорю, э, э мне надо сфиксировать. Говорю, они говорят, у нас нет такого предложения. Ну, у нас нет такого продукта. А, okay. как, как, например, у них нет продукта, мани там, маникюра, они не делают а, массаж, да, они не делают как, как я по понимаю, став. и поэтому я так и сказал. У банков уже была возможность сделать фиксированные ставки. А, не предлагают, но ты можешь просить, mm. они дают. Это как я понимаю, потому что у меня были кейсы с фиксированными ставками. То, что я понимаю, это у тебя есть плавающая ставка, и ты платишь меньше, если принимаешь эту ставку. В тот момент, И в этот, один процесс, момент. этот процесс уже одобрен э, специалистами банка, окей? А у тебя есть возможность э, фиксированной ставки, которая будет дороже, потому что всегда дороже. У тебя есть э, возможность э, получить кредит в фиксированной ставке, но твои финансовые состояния... Не Мне позволяют тебе. Позволяют. Ее и, соответственно, Он... у тебя типа есть выбор, но как бы его нет. Вот. Ты понимаешь, о чем? Помню. И да. это в чем я, такой нюанс, что я имею в виду? Если государство заставляет у банка иметь обе опции, типа иметь обе опции, и ты как человек выбираешь, тогда я не знаю, как это отразится. Или это твой подход, который типа у банков просто не было предложения по фиксированной ставке, и они обязаны иметь такое предложение. То есть, либо твое, твое понимание, либо мое понимание. И... Это имеет значение в, в мере. Но понятно, это, это зависит от того, как они объявляют точнее. Потом. Но в любом случае такая мера не снизит цены на недвижимость. Никак. Да. Следующее... Ну, Про... если мой подход может сниз... сни... снизить, потому что у людей, которые раньше было возможность получить кредит, ну, снизить не снизит, но может... Снизит количество возможных покупателей, потому что, понимаешь? Понимаю, но я тебе сейчас, сейчас отвечу. Да. Okay. Не, я понял и при, ah, первый okay. случай. Но когда сниз, снизится количество покупателей на рынке из-за того, что часть покупателей не сможет взять кредит и, соответственно, купить квартиру, куда эти покупатели пойдут? Потенциальные покупатели. Они пойдут на рынок аренды, на аренду, да. и соответственно рынок аренды будет э, еще более конкурентным, еще более. Да, да, и соответственно аренда да. будет расти, да. и соответственно инвесторы, те, которые могут купить или могут взять в ипотеку, они будут более заинтересованы в том, чтобы купить и сдавать в аренду. Ну, да. ну, может не будет да. прямого влияния, но да. такой эффект будет сто да? верно, процентов. Верно. Двигаемся дальше. Правительство будет субсидировать часть оплаты процентов по ипотеке, если кредит до 200 тысяч евро, общий доход семьи не превышает 38 тысяч 632 евро, и сумма процентов по кредиту становится выше определенного лимита, но ну, выше вот этой таши-дешфорсу, там 30% или сколько. Семья может рассчитывать на определенную помощь от государства. Ну, это, это не, про, не про цены на недвижимость, это просто на помощь. Это даже помогает цен оставаться, оставаться, как они есть. Да. Потому что люди не будут продавать свое жилье и, соответственно, будут продолжать платить. Ты помни, я всегда. Я в 2021 нашем втором видео про рынок. И я тебе сказал, что, э, думаю, что самый решающий фактор о, о состоянии рынка, о недвижимости в Португалии и даже во всем мире рискую сказать, это финансовый вопрос о том, что процентные ставки очень низкие да. и инвестирование э, в другим, других э, э, отраслях э, в жизни стали плохими, э, инвестировать в депозитах в банке тоже плохо было и кредит стал очень дешевый. То есть недвижимость брала очень много, стало очень интересным из-за этого. А если они защищают тех, которые брали в кредит, то процесс вечеринка, будем так сказать, партии останется еще дольше. Но это понятно. Если я был бы тот человек, который брал в кредит, и у меня нет способности платить, конечно, я очень рад этой мере. Они же будут эти деньги печатать для того, чтобы раздавать людям. Соответственно, инфляция будет сохраняться. Угу. Соответственно, ставки будут расти. Ну, то есть я не думаю, что прям мы дойдем там до 100% Соответственно, годовых, Соответственно, цены недвижимости... Ну... Будет... Да, да. Эти финансовые процессы, которые финансированы Центробанком долгами, они никогда не кончаются. И никогда не кончаются хорошо. <с> но никто не хочет, чтобы они кончились. Ну да. Потому что когда кончится, это. Это будет серьезное вопрос. Ну, может быть, мы придем рано или поздно, мы вообще придем к этому. Когда-нибудь? Э, к безусловному доходу. Ты знаешь эту историю? Ну, безусловный доход. Когда людям будут пролотить просто деньги за то, что они живут, они делать ничего не будут. А, будут да, да это, ролики, это, да, это в очередь, да. да. да. да. Ну, то есть, вот, вот да? это одна из тех мер возможно. Да, да, да. Скоро вот. будет. Ну, это, это один из тех мер, да, уже. Прикинь, ты, делал, ты сделал решение купить дом без средства, ты брал кредит, не брал хороший кредит, у тебя, ну, у людей могут непредсказуемые вещи происходить, то есть не все, которые брали кредит и не смогут платить, виноваты в этом. Я бы сказал, 90% из них не виноваты, но это всегда риск, и риск имеет риск, да? Да. А если ты прекращаешь, ты убираешь риск от риска, то риск, он скользит куда-нибудь другому, да, он, он, он не исчезает, он будет где-нибудь еще, да. No. То есть, конечно, я не против тех, которые брали дом в кредит и не могут платить уже. Um, это просто, просто что... уходит кому-то по, кому по-другому. Да, и вот и... это вознаграждение или платит за риск уже другой человек, да. не тот, который принимал этот риск. Который мы, не, ко который риск. мы да. сейчас не предсказуем, да. мы не знаем, кто, кто да, будет. Да, да, да, да, да. Мы не знаем, поэтому это типа невидимая невидимые, невидимые жертва. Мы не знаем, и может быть так хорошая мере или плохая, я не знаю. это. Это понятно, если, если я был бы, если я был бы таким человеком, я был бы очень рад. Ну да. Поэтому да. Субсидирование аренды жилья, семьи могут получать до 200 евро в месяц И на оплату самое. аренды, если платеж по аренде превышает 35% их семейного дохода. Это одинаковая меры. Да, то есть идея. государство будет выделять дополнительные средства на то, чтобы Откуда просто раздавать эти деньги. средства государства. Это всегда такой вопрос. Государство либо берет из налоговой базы, я думаю, нет оттуда. А из распечатанных денег. Это И то, распечатанный что... денег потом все усугубляет. Восемь процентов инфляция в Португалии за 2022 год. Ты знаешь, в чем причина? Скажи, может быть, я не знаю. Многие говорят, вот ты читаешь статьи насчет вот инфляции, ага. когда пишут про инфляцию в Португалии, говорят, рядом пишут Гера в Украине. Да. Да. Но это неправда. Но это неправда, потому это что, неправда. что инфляция это деньги, это результат напечатанных денег. денег во время да. пандемии, когда просто людям раздавали деньги на то, чтобы они сидели дома. И просто эта масса, она, она должна была как-то перевариться рынком. Но ты понимаешь, они продолжают врат они... и врат, и они продолжают вечеринку, и хотят, чтобы вечеринка продолжалась, и продолжают с этими мерами. И надо, чтобы вечеринка осталась, иначе, когда лопнет... Я не знаю, Рома, как будет, я не знаю, как есть, но... Но может и не лопнет. Может и не лопнет, вот потому, смотри, потому что, потому, что они продолжают. Происходит. Вот да. ну, Долг, огромный долг. Ну, да? вера в США продолжается, вера в доллар продолжается и да? люди инвестируют в США. Может ну, они, может быть они продолжают вечеринку каким-то образом и, она, и это срабатывает, я не знаю. Ну вот Португалия, она привлекательна с точки зрения э, будущего, в части того, что с одной стороны э, люди, которые сейчас имеют возможность работать удаленно, они нет смысла жить в Лондоне, в Нью-Йорке или где-нибудь в Амстердаме, ты можешь жить в Кашкайше или, окей, не в Кашкайше, ты можешь купить себе дом или виллу возле РСР и жить на те деньги, которые ты, ты бы тратил, не знаю, там, на аренду только Т1 в Нью-Йорке. Ну и поэтому тоже аренды здесь э, поднимаются очень сильно. Это зависит тоже от, от этих аренд, которые берут иностранцы. Ну да. Много и... украинцев, а, например, от... которые... Ну, украинцы это одна история, то есть украинцы были, их Примуссоры, блин, были. Я понимаю, но многие из них тоже... Они вынуждены приехали сюда. Но многие из них уже также приехали с хорошими доходами и вынуждены были платить такие безумные... Ну да, да. Украинцы это просто отдельная категория, да. которая... Они бы жили в Киеве, они были бы да. счастливы жить в Киеве, это понимаешь? Видно, да. Или в условном Донецке, да. Харькове да. или в Херсоне. Это другое. Вот. Да, но я... Они приехали сюда, потому что они бежали от войны. Вот. но если говорить о, о, о человеке, который работает в Лондоне, в Амстердаме, э, не знаю, в Копенгагене, зачем там сидеть, если ты можешь сидеть Да, у нас океана? много немцев тоже проехали с таким... И, это, и да. эта тенденция будет только продолжаться. Да. И, соответственно, вот эту вечеринку португальскую можно продлевать еще. Да. То есть она может длиться еще очень-очень долго. Ну, Поэтому очень-очень э, интересные такие меры, потому что они, не знаю... Такие сложные меры. Ну, а? ты как и... думаешь, э -э -э можно каким-то а нехорошие... образом вернуть цены на уровень, допустим, 2016 года? Никогда. А 21? А инфляция сама не позволяет. Ты, ты прикинь, большинство из того, что мы называем экономический рост рынка недвижимости, это и есть инфляция. Это в практике инфляция. Но не инфляция по ставке, которую опубликовал Евросоюз, а инфляция, инфляция в практике, которую ощущает реальный человек. И потому что как ты можешь оправдать, то есть рынок был очень низкий, слишком низкий в пяттом в 16, -м. он потом корректировался. но потом эм, много, самое большое корректирование произошло из того, что люди до 16го не могли бы получить кредит, а вдруг масса покупателей открылась. и это большинство покупателей, как ты очень хорошо э, говоришь всем в статистиках, это все-таки португальцы. То есть большинство покупателей это не иностранцы. Зато я думаю, их статистика они чуть-чуть врут в том, что они объявляют, что большинство, когда они публикуют об иностранцах, они не публикуют об иностранцах, они публикуют о нерезидентах. Mm -hmm. и нерезидент и, и иностранец это другой вопрос. Может быть иностранец резидент. И много из иностранцев, которые покупают, покупают собственное жилье. И поэтому они становятся, становятся уже резидентами. Зато в статистике они, они как будто... То есть ты они... думаешь, что э, ты иностранцев понимаешь? больше, на самом деле? Я думаю, иностранцев больше, чем э, представлено в СМИ, потому что в СМИ они пользуются цифрой резидентами, да. И не резидент это не иностранец. Ну, сейчас говорят 25%. Ну, да. окей, и это нормально, потому Но что это, это хорошо уверенности рынку. И это То хорошо. Есть, ты понимаешь, я покупаю, да. и я продам эту недвижимость на таком же или как минимум не менее горячем рынке. Да? Он будет ликвидным не то, что ты купил недвижимость для того, чтобы сдавать ее на AirBnB, тут через год тебе, у тебя забрали лицензию, и у твоих всех соседей забрали лицензию, и кому нужна эта недвижимость? Да, это, это плохо А кто будет жить в, на Bayrualto, например, да? Да, это плохо со стороны доверия от инвесторов, но это еще такой остаток у людей о том, это португальское, ты знаешь уже, может быть, понимаешь, более-менее португальского поведения португальского, э, как сказать, общей, конечно, это это стереотип, будем так сказать. такой стереотип португальца, это тот человек, который любит всех, очень приятен для всех, э, но на то, что касается богатых, успешных людей, есть такой всегда ревнит, типа помнишь ревность э, большая ревность, э, помнишь такой случай о, о Криштиану Роналду как все ругались на него в, в, yeah. в, в, сказать, в мире. Как человек, португалец, может ругаться на человека, который более открыл страну для иностранцев? То есть это такая ревность, внутренняя ревность у народа, будем так сказать. Это стереотип, окей? Okay? Это, не, не, это стереотип, большой стереотип. И вдруг кто-то ругается, а я знаю, много португальцев никакой не ревны. Окей, okay, я знаю. Но такой стереотип и такой менталитет, менталитет слово, хотел, этот менталитет остался у политиков, которые обвиняют э, во всем инвесторов. Это первый раз, что они приняли какую-то меру, какую которая хотя бы защищает собственников жилья в долгосрочную аренду, вот эти три месяца. Это первый раз. До этого это было всегда против аренда, аренда, арендодателя. Всегда против арендодателя. И вот, как это в менталитете, люди просто говорят, а, они хотят становиться богатыми, мы бедными, и они ужасные люди, инвесторы. Ну, блин, инвестор — это человек, как ты, как я. Просто у него другое состояние жизни, и он хочет тоже не становиться бедным, просто так. Но это менталитет, который, который, которого нет, например, в Испании, я думаю. Зато там у них других проблем. Дисклеймер, предупреждение, это мнение, окей? Okay? Мнение, не ругайся на меня, это может быть я не прав. <laughs> Продолжим. Последний вопрос, есть да. ли смысл инвестировать в 2023 году в португальскую недвижимость? Всегда есть смысл, если э, вернемся к пунктам, которые э, не упустить, если у нас есть определенный план. Если, я иногда получаю запросы, которые очень смешные, Слушай, такие запросы. Я хочу арендовать дом и тоже купить виллу, может быть, купить квартиру. Круто! Ты хочешь все? То есть надо определиться, что человек хочет. Если человек хочет купить квартиру, потому что слушал сплетни, что можно заработать полмиллиона, купив квартиру в Португалии, нет. Если ты хочешь купить квартиру, потому что у тебя, э, ты хочешь инвести, инвестирование э, в стабильной какой-то стране, которая в, в Европе, где люди гостеприимные с иностранцами, э, хороший климат, хорошо. Если ты хочешь просто переехать сюда по какой-то причине и ты хочешь жить в каком-то маленьком городе, тихом городе или в крупном, крупном по мере Португалии городе, хорошо, у тебя должен быть план, у тебя должен быть э, цель. И с целью, конечно, стоит. Есть, э, есть хорошие возможности в недвижимости здесь еще. А просто ожидать, что у тебя будет маржа на бизнес на 50% купив и продав недвижимости, это уже, уже ушло.